Замученный дорогой я вынес из сил И в доме лесника я ночлега попросил С улыбкой добродушной старик меня пустил И жестом дружелюбным на ужин пригласил Эй! Вот как дома путник Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Эй! Множество историй Коль желаешь расскажу Коль желаешь Желаешь, расскажу, ты желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом, Лесник следел напротив, болтал о том о см, Что не среди животных у стариков врагов, Че нравится ему подкарливать волков. Как до воплотник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. А я множество историй, кое желаешь расскажу, кое желаешь расскажу, кое желаешь расскажу. И волки среди ночи завыли под окном Старик заулыбался и вдруг покинул дом Но вскоре возвратился, служил на перевес Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес Будь как домопутник, я ничем не откажу Я ничем не откажу Я ничем не откажу Эй, множество историй, кой желаешь расскажу Кой желаешь расскажу Кого желаешь, скажу.